foreign с каждым днем общение в социальных сетях обретает все большую популярность. Практически у каждого активного пользователя интернет в России и странах СНГ есть аккаунт в одном из многочисленных социальных сервисов. Сегодня создание популярной группы по интересам социальной сети это самый простой и эффективный способ установить тесный контакт с широкой целевой аудиторией, способ увеличить посещаемость вашего сайта, а также отличная возможность рассказать о вашей компании, миру и найти новых партнеров по бизнесу. Но как привлечь внимание пользователей именно к вам? Вашему представительству в социальной сети. Все очень просто. Закажите услугу продвижения Вашей группы канала или сообщества. Вашу группу, паблик, страницу, приложение или событие в крупнейшей социальной сети СНГ ВКонтакте. Увеличить число фолловеров Вашего канала в сервисе Твиттер. Привлечь новых пользователей в Вашу группу ВКонтакте и на Фейсбуке, а также в социальных сетях «Одноклассники» и «Мой мир» увеличить число просмотров и лайков вашего видео на видеохостинге YouTube и обеспечить вашему каналу новых подписчиков. Новые участники группы распространяют информацию среди друзей, привлекая все больше и больше пользователей на вашу страницу. Вот почему даже, казалось бы, небольшие усилия по продвижению в социальных сетях способны дать весьма впечатляющий эффект. Воспользуйтесь нашими услугами уже сегодня, и вы убедитесь в этом сами.